Ой, пока настроишь это видео Друзья мои, всем привет Первое видео в 2022 году Всех поздравляю от души Всех с Новым Годом Всем хорошего настроения Всем позитива в 2022 году Желаю всем счастья Всем здоровья Ну и конечно же, хороших покупках Ездите на хороших, на хороших автомобилях Сейчас, третье число Приехал на авторынок Пройдусь, посмотрю, что по ценам Цена, конечно, за несколько дней она не изменилась, но обещают, обещают очередное поднятие цен. Сделано такое небольшое видео. В общем, посмотрим, что происходит на авторынке. Ребят, продавцы многие. Это касается не только авторынка. И авторынок, и пробежные автомобили. Ну, видимо, видимо люди еще отдыхают. Попытался сегодня проверить несколько автомобилей. из восьми все-таки. Из восьми получилось проверить один. Поэтому... Терпение, терпение, терпение. Я продолжаю работать. Точнее, я вошел уже в график. Я на работе. Напоминаю, занимаюсь я проверкой автомобиля перед покупкой. Если вам нужна помощь, звоните, пишите, обращайтесь. Проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей. Я могу вам проверить автомобиль, сопроводить, сопроводить сделку, поставить автомобиль в транспортную компанию. Также вы можете заказать поиск автомобиля под ключ. Более подробная информация по телефону. И еще один маленький нюансик, Ребят, у меня такой небольшой переезд. Вот, и, к сожалению, даже не знаю, как это назвать. В общем, в квартире практически нет связи. Зато есть Wi-Fi. Поэтому, если вы не дозвонились до меня в вечернее время, пишите мне в WhatsApp. В WhatsApp я всегда отвечаю. Либо звоните, звоните на WhatsApp. Ладно, идем смотрим. 3 января, авторынок митсубиси мираж стоимостью 640 тысяч недавно отправил такого в уфу штатная лития змея резина и 640 тысяч рублей Смотрите, сколько фридов стоит. Именно Фрида. Напоминаю, есть Фрид, есть Фрид Спайк. Фрид это 5-7-местные автомобили. Три ряда сидений спайки это 5 пятиместные автомобили. Не дозвонился сегодня до многих продавцов. Все еще отдыхают. Посмотрите, красавец какой стоит. Делика, 19 год. 2 миллиона 780 тысяч. Поэтому, друзья мои, я думаю, с подборами однозначно придется потерпеть те подборы, которые у меня уже есть. Но со смотрами автомобилей, все по обстановке. Штатное литье, летняя резина. Делика, она и осталась Деликой. Да, внешне она изменилась. Немного. Но автомобиль... Чуть не упал. Автомобиль узнаваемый. Для примера сейчас покажу. В последнее время как-то нехти спрашивают. Вот, он, вот она свежая стоит. Вот он, предыдущий кузов. Ну, изменилась, естественно, цена. Что у нас еще здесь есть? Много неудобно ходить, когда цен нет. Когда рынок полноценно работает, подошел, продавцу, спросил цену. Сечер, семнадцатый год, 1,8 1 миллион семьсот тридцать тысяч. заеду на днях в транспортную компанию тоже сниму видео посмотрим что там по цене. я думаю со мной там все устаканится после нового года красавец краун 17 год двухлитровый turbo 2 миллиона 50 тысяч рублей Хейтерам хочу передать привет. Знаете, есть большинство, практически все подписчики, все зрители, которые меня смотрят, все адекватные люди. Но на любом канале, на любом канале находится два таких вот два-три, вот даже не знаю как назвать их, чморя что ли, которые сидят и чморят всех, которые в жизни ничего не добились. Обсирают народ. На любом канале. Абсолютно. Привет вам, хейтеры. Собару Форестер. Повышение цен будет. Будет однозначно. Семнадцатый год. 1 миллион 670 тысяч. Завтра, кстати, планируется выезд в спас осмотр автомобиля автомобиль не новый будем проверять но можно сказать его уже заочно скорее всего купили вот поэтому подписываемся на мой инстаграм смотрим истории в историях больше автомобилей вообще больше движухи больше цен стоит вот э, я не знаю ребят вот честно почему не берут у нас эти Дэми. по памяти сейчас не скажу но по моему вот за все за все время работы даже в поиск не было такого автомобиля 17 год 1.3 750 тысяч Ну-ка, спрашивал, хайса. Хайса не могу сказать, сколько стоит. Ценника здесь нет. Это у нас солью 16 год 640 тысяч. Нормальная, адекватная цена. То есть простая комплектация, так она и стоит. 630, там, 650, под 700 тысяч. Вот люди начинают ходить под конец рабочего дня. Приус. 50, 51, 55 кузова. 17 год, 1,8, 1 миллион 210 тысяч. Напоминаю, это полноценный гибрид, и они появились 4 воды. Аксио 18 год. Такой тоже, знаете, неприхотливый седан, хотя предыдущая аксио не как-то больше по душе. И внимание, цена 1 миллион 30 тысяч. 1 миллион. у нас подопустило немного тойота rush бега двигателя полторашки 1 миллион двадцать пять тысяч это honda везель гибрид 1 миллион двести девяносто. Цена на Уте не указана. Еще один Prius. 1 миллион 350 тысяч. Subaru Forester свежий. 2 миллиона 490 тысяч. Мне цвет нравится. Subaru XV. 1 миллион 365 тысяч. год хорошая комплектация то есть есть выватели, туманки обогрев зоны дворников рейлинги на крыше айсай гибрид 1 миллион триста тысяч сэшер 1 миллион восемьсот пятьдесят тысяч дай хауцебиго 1 миллион двести пятьдесят тысяч x-trail 15 год гибридная версия 1 миллион шестьсот десять тысяч еще один Форестер 1 миллион шестьсот восемьдесят тысяч эти продавцов практически нет реально народ еще еще отдыхает резина тоже кто-то работает кто-то нет